Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Вы видите то, во что верите?» На первый взгляд, странная формулировка, не правда ли? Мы видим то, во что верим. Если призадуматься, то так оно и есть. Наше убеждение, наша вера – это и есть то, что мы видим. Простой пример. Человек считает, что мир испорчен. Все женщины испорчены, все мужчины подлецы, дети подонки. Все вокруг отвратительно, животный мир страшный, собаки кусаются, коты по ночам. Вас бесит все, и мир ваш становится тем, каким вы увидите. Вы верите в то, что мир плох, и вы это видите. Другой человек верит в то, что мир прекрасен. Независимо от того, что в нем происходит. Он везде видит только положительное. Любит животный мир, обожает детей, обожает людей. Верит в Бога, а может и не верит. Но верит в счастье, верит в любовь и знает, что это есть. И он это видит, и он это получает. Он это видит у других людей. Он это видит и получает в своей собственной жизни. Более приземленный пример. Вы человека, возможно, не взлюбили за что-то. За какой-то поступок, либо за какое-то сказанное, либо несказанное слово. Вы его ненавидите, как говорят, всеми фибрами души. Этот человек становится для вас ничтожеством в полном смысле этого слова. Вы его ненавидите за все абсолютно. И вы уже ошиблись. Человек таким не является даже на десятую долю того, что вы себе о нем надумали. Вся ваша видимость того, что он делает, сформирована лишь вашей верой. Это и говорит о том, вы видите то, во что верите. Иными словами, вы одеваете на себя очки того цвета, свет, цвет, в который вы верите. Этот человек на самом деле абсолютно другой, кардинально другой. Он, возможно, когда-то что-то сделал или не сделал по отношению к вам, за что вы его просто не излюбили. И потом, изо дня в день, из года в год вы накручивали себя. Думали про него всевозможные гадости и глупости, и он стал для вас подарок. Такой вот в жизни все-таки происходит. Если вам не нравится ваша работа, то она вам перестала нравиться лишь потому, что когда-то вы неплохо подумали, либо устали, либо что-то не расслышали от начальника, либо вам показалось, что вас кто-то обозвал, оскорбил, что-то от вас требовал, как вам показалось в тот момент, слишком многого. Это все мнения субъективные. Вы никогда не судите о людях и о мире, лишь о своих, как говорят колокольни. Вы видите лишь узкий круг. Узкое направление того, что вы видите, оно никоим образом не разделяемо обществом. Вы видите как в ночном небе мельчайшую точку всего этого звездного неба, но оно огромное. Его не увидеть, его можно лишь понять. И в него можно лишь поверить. Так и с людьми, так и с природой, так и с Богом, так и с отношениями и вообще в социуме. Стоит вам поверить, что все вокруг хорошо. Люди все хорошие, независимо от того, что они на самом деле о вас думают или собираются по отношению к вам предпринять. И сразу не разменятся. Вам просто стоит поверить, улыбнуться, выдохнуть и сказать себе либо вслух, либо про себя мир другой, он чудесен, он прекрасен, все люди-братья, животные, природа, волшебно, я люблю все вокруг, я люблю себя, я люблю себя в этом мире и мир этот в себе, и в этот момент, когда появится улыбка, вы почувствуете облегчение, вы простите, по крайней мере начнете прощать, вы научитесь забывать, не обращать внимания, вы научитесь зачищать эти углы острые либо обходить их вы перестанете ввязываться в конфликты вы начнете людей понимать либо иногда равнодушно относиться к любому негативу по отношению к вам, либо к другим вы перестанете быть заносчивым вы перестанете быть слишком уж принципиальным вы просто поймете не нужно нагружать себя всем этим абсолютно ненужным вам хламом. будьте благоразумны Будьте в жизни налегке, спокойно, ничего на себя не взваливайте, ненужного и чужого в том числе. Научитесь мыслить очень просто. Самое главное, вам нужно понять одну сакральную вещь. Вы видите то, во что верите. А значит, если вы верите в плохое, ваша жизнь таковой будет. Если, напротив, вы верите в хорошее, у вас, в вашей жизни и в жизни ваших родных и близких все и всегда будет хорошо. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.